Представляем проект «Бережливая технология переработки полимерных отходов в искусственную инвенцию. Сегодня все сталкиваются с проблемой накопления полимерных отходов, которые захоранивают, сжигают или используют как вторичное сырье. Для удаленных и труднодоступных территорий эти способы обращения с отходами несут высокие экологические риски и обладают низкой рентабельностью. В то же время все полимерные отходы на 60% представлены полиэтиленом и полипропиленом, из которых изготовлена большая часть полимерных мешков, ящиков, пленки и прочего. Исследования показывают, что при термической деструкции этих полимеров получается искусственная нефть, то есть смесь углеводородов, сходные по составу с природной нефтью. Нами установлено, что искусственная нефть может использоваться в качестве котельного топлива или подвергаться стандартной нефтепереработки для получения топлива, поверхностно-активных веществ, органических растворителей и многого другого. Эти технологии нами запатентованы. Для решения проблемы с полимерными отходами предлагаем на базе технопарка Югры организовать разработку и производство малотонажных установок термической деструкции полимерных отходов мощностью до 1000 тонн в год, на что потребуется финансирование в объеме 150 миллионов рублей и три года работы. Основными потребителями этих установок будут переработчики промышленных отходов и коммунальные предприятия России и стран Азии. Этот проект является логическим продолжением нашей научно-производственной деятельности, а для Югры и России станет реальным шагом в решении экологических проблем и будет способствовать развитию малых форм промышленного предпринимательства.